Всем приветик. Итак, на 25 декабря, утром, субботы 25 декабря, карта будет утра, сейчас, о чем будете думать? Так, выбираем финансы у нас, да, будете думать о финансах, надо работать, чтобы больше заработать денежек. Всем пока!